Итак, как вы уже поняли в этом видео, мы поговорим о том, когда распадется самая популярная женская кей-поп группа Blackpink. Я постараюсь привести факты, ориентируясь на историю расформирования прошлых популярных кей-поп групп, подкрепить свое мнение на этот счет пруфами и некоторыми видео и фотоматериалами. Окончание контракта Blackpink. Как нам известно, у Blackpink в 2023 году заканчивается контракт с южнокорейским развлекательным агентством YG Entertainment, в котором они состоят еще с 2015 года. Продлят Blackpink? его или нет, пока что неизвестно. Давайте поразмышляем, есть ли смысл им заканчивать свою карьеру именно в 2023 году и не продлевать свои контракты. Джису. Джису южнокорейская певица, актриса и модель. Изначально пришла в компанию с целью стать актрисой и сниматься в корейских дорамах. Внешность Джису очень подходит под стандарты красоты в Южной Корее, поэтому ее персона пользуется популярностью в азиатских странах, таких как Корея, Китай, Япония. Также Джису из языков знает только корейский и японский, что тоже, несомненно, влияет на иностранных поклонников. Есть ли смысл Джису сейчас не продлевать контракт с агентством? Думаю, да. За 6 лет существования группы Blackpink Джису снялась лишь в нескольких дорамах, таких как Хроники Аздали, Временные Айдолы и Продюсеры, сыграв второстепенные роли в них. И последняя дорама, в которой нам наконец показали все актерские способности Джису в лучшем виде, это дорама Подснежник, которая пользовалась ошеломительным успехом у зрителей. В ней Джису наконец сыграла главную роль, а вот с продвижением у Джису в Аджи все очень даже плохо. У всех участниц Blackpink уже есть сольники, кроме Джису Джису настолько не любят продвигать в компании Что все уже даже забыли, что она Оказывается в первую очередь певица Танцовщица, а не модель Я считаю, что у Джису уникальный И неповторимый тембр голоса И она заслуживает лучшего продвижения, чем она получает В IG, но вот процент возможного Существования Джису как сольного исполнителя Без компании достаточно мало Да, она может продолжать сниматься в дорамах, Рекламах, посещать модный показ Диор, быть моделью и даже записывать Свои треки, вероятность успешности ее проектов без Блэкпинг подвергается сомнению Думаю, сама Джису это понимает И не собирается так рисковать своей карьерой женя, Южнокорейская певица-модель и рэпер Дженни с самого дебюта пользовалась особым вниманием у Вайджи Компания ее больше всех выделяла в клипах Давала ей больше партий У нее у первой вышло соло А Дженни фанатеет почти все девочки Неважно какой национальности Ее внешность настолько миловидная и сексуальная Одновременно что это невозможно передать словами Многие хотят быть как она Кстати, как раз на эту тему я записал очень интересную песню которую посвятила дженни ким она есть в моем телеграм-канале. Можете чекнуть, кому интересно. Из-за такого пристального внимания к себе, Дженни всегда получала больше хейта, чем другие участницы. Подят слухи, что у Дженни была даже депрессия по этому поводу, и, возможно, у нее все еще шаткое моральное здоровье по сей день. Но я не думаю, что это смогло бы послужить причиной ее ухода из Блэкпинк и окончания карьеры. Скорее всего, у Дженни самый большой процент того, что она останется в компании и не покинет Блэкпинк. Хотя, помимо групповых проектов, у Дженни тоже есть куда идти, и она вряд ли останется на улице без ваджи. Розе южнокорейская новозеландская певица и танцовщица. В компании Розе уделяет чуть больше внимания, чем Джису, но это слово больше, думаю, тут неуместно. Девушка имеет самую идеальную фигуру в Blackpink. У нее очень красивый и нежный голос. Она выполняет танцевальные движения из хореографии Blackpink на достаточно высоком уровне. Розе очень большая фанбаза из Австралии и Новой Зеландии, так как она сама оттуда родом. Но вот только Вай этого не ценит. Компания настолько издевается над Розе, заставляет ее записывать песни не давя на голос, чтобы сделать его уникальнее, добавив нотку гнусности, чтобы создавалось ощущение, что она поет в нос. И кто так и не понял, зачем это делается? Ну, да ладно. Вероятность того, что Роза не продлит контракт с Вайджи Интертеймент и станет моделью очень высока, так как у девушки очень много рекламных контрактов. С каждым днем все больше мировых брендов предлагают ей сотрудничество. В то же время, изначально раза пришла в Вайджи для того, чтобы петь, потому что ей всегда это нравилось. Опять же, ситуация спорная. 50 на 50, так скажем. Лиса. Лиса Китайская певица, танцовщица и рэпер. В IG Лиса любимчик номер два после Дженни. Ей дают почти все самые длинные рэп-партии в Blackpink. У нее много экранного времени в клипах. Ее соло вышло после россе. Ей выпустили даже не просто одну песню и клип, а целых две песни. Лиса очень популярна среди западной аудитории и у нее много фанатов из Таиланда, Америки, Китая и других стран. Думаю, если она уйдет из IG, сразу же захапают иностранные шоу на выживание айдолов, в частности китайские. В одном из которых Лиса уже снимала. Она может быть очень хорошим танцевальным наставником, так как ее клево в танцах на самом высшем уровне в Блэкпинг из-за Лису еще называют танцевальной машиной. Распад группы 4Minute. Кто не знает, 4Minute это южнокорейская girl группа сформированная в 2009 году компанией Куб Entertainment. В 2016 году группа была расформирована после того, как большинство участниц отказались продлевать свои контракты. Вот что сказала об этом бывшая участница 4Minute Джи Юн. Цитата. Какая-то часть меня хотела продолжить продвигаться вместе со всеми, но другие участницы избрали свой путь. Кто-то хотел заняться актерством, кто-то петь, а кто-то создавать другую музыку вне рамок айдол индустрии. То есть, интересно, участницы разошлись, и они не продали свои контракты. Петата. Если бы я осталась в куб, то мне пришлось бы следовать установленным правилам. Разумеется, это моя работа, но мне хотелось сделать другие вещи. Я избрала иной путь, поэтому наши пути разошлись. Но потом у меня случился неприятный опыт с новым агентством, когда я поняла, что нахожусь в абсолютно диком мире. То есть, поясню, к чему я сейчас веду. Несмотря на всю логичность того, что Blackpink скорее всего, продлят свои контракты, хотя бы из-за того, что проект оказался успешным, существует и другая сторона, такая, как, например, у всех участниц могут быть разные интересы, если они не будут совпадать, девочки начнут уходить. Но там дальше и до распада недалеко. Еще возможно, что из-за строгих правил компании, Блэк покинут Вайджи. Возможно, кто-то из них захочет заняться своим здоровьем, личной жизнью, семьей или какой-нибудь деятельностью поспокойнее, чем это. Я думаю, сами девочки понимают, что им недолго осталось существовать и мировой тур Борн Пинк же последний. Когда от былой популярности не останется и следа, Вайджи отправят Блэк в подвал, как и все предыдущие следующие расформированные ими группы. А это случится не раньше, чем через два-три года. Blackpink все еще актуальный по сей день, выглядят они отлично, музыка их попадает в мировые топы, а одежда, которую они носят, разлетается по рукам толпы за секунду. Даже после расформирования Blackpink мы сможем еще лучше увидеть таланты каждой девушки по отдельности. Что они могут вне группы? Я думаю, за период их отсутствия с 2020 по 2022 год мы поняли, что оказывается очень много они могут. Ведь все участницы одинаково хороши и талантливы. Возможно. YouTube не показал вам одни из этих видео, но они тоже интересны, советую посмотреть.